Меня скамили два раза на сумму около 18 тысяч рублей. Вот что было. Просто все улетело. Да, мы в этот ролик Просто с ноги залетели Не советую тебе пропускать это вступление Так как дальше ты вообще ничего не поймешь И вот здесь реально будет очень-очень важная инфа Я вчера записал Прокачку подписчика, она выходит сегодня Прокачка на 20 тысяч И вот вечером, уже можно сказать ночью Я короче сидел э, там вот на этом Прекрасном диване с Кровать называется Короче лежал и залипал на телефоне в YouTube И нашел ролик, э, мне в рекомендациях Попался ютубера с ником Котейка, у него 115 подписчиков И называется ролик, он сейчас вылезет Вот здесь, Егор вставит, я прочитаю Мне заскамили на 17 тысяч рублей 250 долларов, кс гоу Там я его посмотрел, честно скажу до половины э, Чел рассказал Чел, это ютубер, все-таки ютубер рассказал Как его заскамили на скины Я такой думаю ну почему бы его не прокачать? Вообще, реально, ролик не планировался. Спасибо, можешь сказать, Серега, ты смотришь ролик, Сергей, скажи спасибо алгоритмам YouTube, что мне твое видео в рекомендациях собственно показали. Иначе ролика бы не было, ибо я уже прокачку записала. она планировалась как минимум через неделю, там, минимум. Но решил человеку настроение поднять, потому что его заскамили на 17 тысяч. Это был вообще весь его инвентарь. Переписка с Серегой, с Сергеем будет full вот здесь на экране. Можете все прочитать, там много голосовых. Из-за того, что ехал в Машине меня было не совсем хорошо слышно, и ВК неправильно может перевести голосовые сообщения. Ну, плюс-минус, короче, смысла вы поймете, это все будет на экране. Ребят, ссылка на ролик Сереги будет находиться в описании. Кстати, это не все, это не вся важная инфа. Дальше будет интереснее Короче, мы с Серегой списались, он мне предоставил данные от аккаунта. Естественно, их не будет на скрине. ссылочка на именно этот ролик, и с него вы на канал Сереги можете перейти будет находиться в описании к этому видосу. Можете перейти человека поддержать, мало того, что он. Получит прокачку, да, он получит еще и рекламу и поддержку от нас с вами. Короче, я решил Сереге сделать настроение. Я обычно не прокачиваю и не собирался прокачивать ютуберов, но тут у человека 115 тысяч подписчиков, то есть не так много. И я думаю, на ютубе он еще не зарабатывает, поэтому 17 тысяч, да даже для меня это большие деньги, а тем более для Сереги. Ну типа у него даже тысячи подписчиков на канале нет. Нужно это с вами исправить обязательно. Ссылочка на видео будет находиться в описании. Поддержите Сергея. А происходит следующая ситуация. Естественно, прокачку хочется сделать дорогой, а денег тратить не хочется. Я пишу в начале. Вилдропа. А, мол, ребят, такая ситуация, скидываем ролик. Ну и говорю, типа, давайте сделаем. Ну, то есть давайте прокачаем человека. Они просто вот, они такие да, летс go, классная идея. Вот реально, Вилдроп, где, где Вилдроп? Вот здесь, вот тут. Ну, реально Вилдропу огромный респект. И мало того, сегодня прокачка на 50! Рублей! 50 тысяч рублей, ребят! Они, впечатлившись вот этим роликом, я спрашиваю... Я кричу, извините. Я спрашиваю, типа, а что, на сколько будем? Мне такие, 50. Мне на карту вчера залетает полтинник. И они сказали, закидывай. То есть, но ну, они также не знали лак. Единственное, они могли по ссылке чекнуть. Но, блин, мы качаем чела. И естественно, ссылочка на вилд будет находиться в прикрепе. Я уже у вас спрашивал, против ли вы того, что админы, типа, скидывают деньги, а я закидываю. Ну, и, то есть, получается, честная проверка и прокачка. Напомню, что ни рубля с этого ролика я себе не забираю. Все идет вам, ну, в данном случае Сергею. Поэтому огромная дичайшая просьба, блин, ну вот, ну не поскупись, влепи ты лайк этому ролику. Реально, я ни копейки себе не, за, не заберу. Типа, весь этот полтинник, мало того, он с промиком уйдет на аккаунт а, Сереги. Поэтому, ребят, продвиньте ролик, пожалуйста, лайком. Тем более, чем больше лайков, тем выше ролик продвигается в топы, в реки, в ютубы. Ну, ты понял, да? Больше у видео будет просмотр. И, соответственно, уже не 45, уже не 20, уже 50 тысяч выдают. Ну и просто выдача она выдачей, но будут выдавать там сотку. Но, опять же, не выдают, а скидывают мне, но ну, будем говорить что выдают. Поэтому, я надеюсь, вы не против этого всего, ребят, тыкайте лайки. Мы... Я хочу прокачать абсолютно каждого. Вот именно, может, ты, тот человек, который сидит по ту сторону экрана, будет участвовать в прокачке. Поэтому не поскупись своим временем. Секунда времени, лайк, мы тут наберем 5000 лайков. Я вот тут. Просто, дашь, вот, как хочу, короче, чистый человек а, с... Я каждое утро последнее время просыпаюсь, смотрю сколько просмотров, потому что они растут Я вот хочу проснуться, че, взять телефон и такой 5000 лайков и просто сказать огромное вам спасибо Короче, вроде прокачиваем Сергея, а настроение супер крутое, классное у меня Спасибо, что посмотрели отступление, оно было огромное, но я должен был прояснить всю ситуацию Кстати, кто не захочет смотреть по каким-то причинам видео Сергея, ради справедливости скажу, оно реально интересное надо переместиться на рабочее место обратно. Расскажу, как у него угнали скины. Он, короче, авторизовался, авторизировался. Зашел на фейк, фейк фейси. типа заново зарегался, и через API-ключ у него просто угнали все скины. Ну вот, как-то так-то было, фул ролик, не помню, не смотрел, я бы посмотрел половину, но примерно как-то так. Наперед забегая, я, ну вы опять же, это все в видите, у Сереги спросил, говорю: слушай, а есть сейчас шанс, что произойдет подобное. Ну, типа, ты какие-то меры предосторожности принял? Он сказал: да, все good, апеключья поменял, все окей, все прекрасно. Поэтому те скины, которые мы, надеюсь, ему сегодня выведем, но опять же, тут full рандом. Если админы не прочекали акт, то может вообще ничего не выпасть. Но тем не менее, если мы вдруг что-то ему выведем, те скины останутся у него. Поэтому лайк, лайк Сереги под роликом. И, блин, реально, перейди на его канал, поддержи, сделай человеку настроение. Ролик он выложил 26 числа. Сегодня 30, то есть прошло 4 дня. Ну, надеюсь, мы реально сделаем ему настроение. Меня самого скамили на 40 тысяч. На... По нынешним ценам скинов это очень много. То есть там были реально редкие достаточно скины. Особенно по меркам, которые сейчас. Именно по цене они были дорогие. Ну, типа, были бы. Ну, неважно. Вот, я сейчас только приехал. Сразу решил записать вступление, потому что я был на эмоциях, на настроении. Сейчас переодеваюсь на камеру. Я уже зашел и записываем ролик что надо будет бабки закидать В общем, ребят, в миллион раз попрошу, прожми лайк Оно того стоит Вторая прокачка подписчика подряд Она не должна была быть, но я такой думаю Ну типа я человек, команд давай сделаем человеку настроение Вот, поэтому поддержи вторая прокачка подряд Я даже не знаю, вообще, может, прошлая прокачка лайков не собрала И там набрала 5000 просмотров, а я такой сижу И я... а ка мы вторую Ну, why not, сделаем человеку настроение Все, короче, ссылочка на дроп будет находиться в прикрепе Там же промик на халявный прокрут колеса, вот этого, где можно до сотни тысяч рублей выиграть. Поэтому, короче, все ссылки будут там, просто... Попрошу вас, даже если вы не будете депать там и так далее, я вас не призываю. Если не составит труда, просто один раз прокрутите барабан. То есть авторизируйтесь на сайте, прокрутите барабан, чтобы админы видели активность и дальше продолжали спонсировать эту безумную бомбезную рубрику и прокачивали вас. Вот это будет вообще очень классная тема. Реально, блин, ну это прям бомба. Что они увидят, и такие типа, а вы дадим-ка мы в следующий раз 60 тысяч рублей подписчиков. Ну то есть может быть такое. Поэтому активируй барабан, будет много активации, будет большой деп. Следующий, блин! Долгое вступление, все. переодеваюсь и поехали. Ну что, ребят, мы зашли на профиль э, Серёги. Сразу, я сразу рекламу своего канала сделаю, независимо от результата, буду делать так всегда. Нравится, не нравится, терпимая красавица. Ну, как бы, мы же делаем прокачку, я думаю, тег можно, можно тегнуть. В общем, я не стал удалять э, ссылки, ну, и ибо типа зачем. Я просто вот здесь наверху прокачан по человеку. Мы тегнули. Так, что у нас по инвентарю? Э, Дигл, это, кстати, я так понял, э, Серёги подарили, по потому что там трейд один был принят. Но, в принципе, вообще не густо. И это реально очень крутое поле, чтобы творить. Надеюсь. Но ну, сегодня будем тогда максимально его делать. Вообще, прям максимально его как только это можно. Ну и чуточку рискнем. Короче, переходим на сайт. Сай, переходим на сайт. А где же мы? А где же мы? Мы попали на One Love. Реально, ребята, блин, дают возможность записать просто офигительный контент. Ну, типа, полтишок. А Сергей тут ни разу не открывал, а ссылки ничего нет. Давай-ка мы сразу будем депать. Так, сразу Gummy Money, все гуд. полтинник. Короче, мне выдали промик я, Давайте я вам сразу покажу Есть вот такой барабан бонусов, где, короче, есть вот Ну, типа, сатен, хоп, сразу, да, ножи, там вся история Этот барабан можно крутить раз в три дня Вы можете прикрутить его один раз бесплатно И второй раз тоже бесплатно, потому что есть промик Он будет находиться в прикрепе человек 0, 0, человек один Также при депе человек один во, промик на 35%. Но, я не знаю, чек или не аккаунт или нет, э, как бы ролик не выходил, то есть промиком могу воспользоваться только я. Поэтому мы, как обычно, то есть это промик на 35 был, мы, как обычно, делаем вот так. И он, кстати, вообще на мое удивление, он остался. То есть они его не, не убирают, но ну, значит по нему депают. И по ER23 уже на 38, если мой на 35, тут на 38, это поинтереснее. Этот промик у них был на главный, и в самой первой прокачке я его завязал, и теперь я его вообще везде юзаю. А полтишок поехали пополнить. Ребят, короче, полтишок не Опускает, поэтому будем делать по 25 Ер 23 И второй бот без промика Я объясняю почему, ну то есть 25-25 Я не хочу депать с Своим промиком, потому что я могу заплить аккаунт То есть если они не чекали аккаунт Серегин, то по факту это честная проверка И не скрутки шансов Да, с аккаунта, ничего этого не будет, поэтому Я не, максимально не хочу палиться, поэтому депом 50 кусков, поэтому депом 25 и 25, то есть 25 а, с промиком 25 без, поехали, пополнить Еще раз а, дубль номер 32, так Опять 25, опять 25 Оплатить, вот, да, сейчас все будет, Егор, мажьте Мои данные, так, ребят, 25к Занесли, вот промик реально Имбовая тема, типа депнули 25 на балике уже 34 500 Ну вот сразу, окуп, и Миллионный раз, ссылочка на сайт в прикрепе. А -а -а. Так, кейс за полмиллиона мы почему-то не можем открыть Почему я хочу кейс за полляма? Так, еще заносим 25, но уже без промика Ибо ну, в сотый раз не хочу палиться Кстати, есть промик на 30 на сайте Блин, ну, я не знаю Ну, давай его вот, заезжаем 30% Я просто вот, знаешь, что переживаю Типа, мы сейчас завязаем два промика, нас сможет слить Давай без промика лучше это сделаем Ну, первый с промиком, окей, а второй, типа, я не знаю Я просто, типа, думаю, что, ну, многие сайты могут как делать Ты заезжаешь промики, и сумма потом сливается Ну, типа, с промокодов точно поэтому смысла. Короче, один с промиками, другой без. Все, когда говорили, чтобы уже не придумывать велосипед. Так, 25 тысяч геймани без промика пополнить. Банковская карта. 25 тысяч оплатить. Так, здесь вот все пропускает. Егор, опять, опять машки данные. Так, ребят, все платежи залетели, но промик реально имбовая тема. Было 50, стало плюс 9500. Ну, я не знаю. На свой страх и риск не стал депать с промиком. Ну, типа, один промик. У меня какие-то предубеждения на этот счет есть. Короче, полтишок закинут. Кейс за лямма, к сожалению, недоступен. Ну что, Сергей? Поздравляю с тем, что вас заскамили. Вы, надеюсь, получите больше. Ну, типа, балик реально крутой. Поехали. Первые бесплатные кейсы мы открываем фастом, ибо в них смысла вообще никакого нет Грозы, грозы у нас доступно до восьмого, а, восьмой это сот, короче, до седьмого, значит, кейса, до полусот тысяч рублей, полтинник. Это все, это, ребят, прокачки вышли на новый уровень. А, это все? Nice, я, я думал уже кейс не открывается, типа, спасибо большое. Третий кейс также фастом, он, ну, откровенно не интересен, я хочу дойти до седьмого. Хотя, опять же, четвертый кейс уже начнем обычными открытиями крутить. Четвертый кейс, поехали. Главное не продавать те скины, которые уже... Ну, которые, типа, дропнулись, я потом хочу посмотреть, сколько будет балика Гравировка, гравировочка Пошел я в задницу, сюда, нормально, в принципе, 38 рублей Ехаем дальше, да, вебку побольше сделаем Ну, что-то мне кажется, она слишком маленькая, типа, вот так, наверное, нормально, да, вот Как вам такие открытия? Вот я где-то вот тут, короче, буду сидеть Ну, типа, смотри, а если сейчас знаешь, как сделаем? Подожди, не-не-не-не, еще раз, сейчас покажу Смотри, так, что, где она крутится? Крутить Крутить, купить. Раскручиваем, крутите барабан. Сейчас музыку с полю чудес поставить. Давай до перчаток догребаем. Блин, Блин, ну там прямой ген был. Ладно. Так, дубль номер два. Подожди. Ладно, сейчас э -э шестой. Шест а, пятый кейс, пятый кейс. Поехали. Докручиваем опять до, -до дорогих скинов. Крутите барабан. Сейчас музыку надо. ту ту Едем, едем, едем. Дракат. Нож! Давай, накручиваем. нож yes! Ножик уже есть. Он сто... А он мало стоит 4К. Ладно, мы его пока оставляем. В принципе, как и все скины. Давай дальше. Крутим, крутим. <с>... К канатуре Раскручиваем барабан. Поехали. Так, гребем, гребем, мужики. Нормальные изумрудные завитки. Ладно, короче, с этими крутилками завитки выпали. А, нормально, 355. Я уже думал, он очень дешевый. Типа, обычно завитки 90 рублей было. Поигрались, наигрались и хватит. Во, вот так нормально. Фух, золотая спиралька, здравствуй, нет, топливный инжектор, ну окей, пойдет. Блин, я не знаю, Серегу я реально хочу про прокачать, вот мне в прошлом ролике, да, назад показываю, писали истории, но типа их писали, а здесь ты конкретно видишь эмоции человека на ролике, это вообще неописуемо, блин, ну гидропоника, то есть ну ты... Ты, грубо говоря, проживаешь то, что прожил Серега, реально. И вот я, я впечатлился этим, мы такой, мы сделаем прокачку. Тем более, это не мои деньги, поэтому спасибо, уайлдроп, ссылочка будет находиться в прикрепе на них. Асадок. Здравствуйте, здравствуйте, заходите, хвастуйте. Шестой кейс, он не выдал нифига, то есть пятый кейс нож, это гуд. Ну, шестой кейс как-то слабенько, как-то слабенько насыпал откровенно дресни. Сатраказимов, понятно. Так, у нас на очереди уже седьмой кейс Тут интересненько, тут позорла. Я с вашего позволения А хотя нет, да, давай к в позу орла все-таки сядем Прям, знаешь, над этим, прям над прокруткой Погоди, вот так вот я сделаю Поехали О, вот так вот сделаю, давай, позорла, орла, счастья, здоровья, удачи, успехов Поехали, крутите барабан Давай Так, бух, нож, великий демон он дорогой был, давай, давай, блин, дорогой 11к это хорошо, это определенно хорошо 11 тысяч есть Так, второй, седьмой кейс Ну вот Блин, ну давай, конечно, покрутим. Давай вот так сверху его туда. Ну, тут типа неудобно крутить, ты понял, да? Зуб тигра, да, конечно, осадок. Но, блин, слушай, с бесплатных кейсов, если считать с ножом, то пойдет. То, в принципе, пойдет. Ну, единственное, выводить что-то. Но ну, великий демон, можно вапку вывести. Вообще, надо было по-хорошему посмотреть, какие скины конкретно у него забрали и типа вывести то же самое. Ну, будем дефолт. Ножи, перчатки. Если вапка, то авап. Сейчас вот это вот барабанная дробь. Продаем все, и уже будет балик. 75К. Это плюс. 5, 6, 7, 25 тысяч. 25, 600. Нормально. С этого уже можно плясать. И я сразу предлагаю... А предлагаю открыть кейс шейха здесь мультов. Не, если реально будем лайки-то то, наверное, через года два это уже будут кейсы за 10 миллионов рублей. Ну, это вообще мемно. Окей, окей, окей. Слушай, давай что-нибудь дорогое. Ну, типа, блин, тут же есть дорогие кейсы. Апгрейд ПК сразу 4 штуки, 28 тысяч. Сейчас Серега пересматривает этот ролик и думает, блин, куда ты идешь? Но мы идем реально по дорогим кейсам. Так, Великий Демон, добрый вечер, второй игрок. Слушай, может все темки мы сразу забрать? Но тут на самом деле вообще ничего смешного нет. Мы только что все бонусные деньги, которые были с бесплаток, с промиков, их больше нет. На Балике 50 тысяч, это хреново. Давай-ка мы откроем еще 4 кейса. Слушай, ну если... Не, если это так будет, это вообще плохо. Типа, это, это хреново. Подписчик не должен. Подписчик здесь уже, ютубер не должен уходить ни с чем. Блин, ну там... Второй игрок, кстати... Есть темочка, давай пока второй игрок оставим Но она 6к, я не знаю, она, по-моему, должна стоить дешевле Ну окей, второй игрок пока минимум пусть будет а -м -м -м -м. Блин, апгрейд пока что-то как-то плохо дает У нас все-таки задача, типа, челу инвентарь прокачать и а не сделать его инвентарь для инвестора Но, тем не менее, это не один из Это мой любимый кейс на сайте, который есть Типа, тут абсолютно все наклейки, блин, дорогие ну, типа прикольный кейс на самом деле. Тут я смотрел скины, блин, ну это рублей 900, да? А я смотрел скины, типа, они в те, реально в теории могут подорожать То есть та же ВПшка, э, Hellraiser, и, блин, ну тут, по-моему, еще были... Вот, power еще голографическая Power, где-то я смотрел была. Но опять же, дел короче, реально все скины, которые в теории могут подражать... тысяч Пойдет! А, это история 26к стоит Понял, понял, принял, 28к Фух, я, я сейчас прифигел 36 тысяч на валике есть, замечательно, мы в минусах Это не очень хорошо Так, биткоин а кейс Пробуем, Ты не знаю, три штуки Вообще, можно как сделать? Можно под, пойти на тот кейс, который кормит Это тайные Там два раза на мой аккаунт выпадало И на аккаунт подписчика Кровавый Спорт 4500, мало, окей Короче, с тайного кейса дропалось Типа, я открывал когда со своего аккаунта мне выпало что-то дорогое, там нож-волны, который до сих пор у меня лежит в инвентаре, рентген, ну, это было бы слишком круто, огонь, чинтика, ну, ладно, мало, конечно Короче, тайный кейс, и на прокачке подписчика с этого кейса подписчику выпало ВП-градиент, по итогу мы, мы вывели не градик, а, или подожди, или ВП-градиент мы вывели, не, мы, по-моему, заменили и что-то по той же стоимости вывели так, звездные Виктория, пустынная атака. Статрек коллаж за 28к. Бля, вот это вкусно! Реально, тайный кейс кормит. Я, я уже серьезно такой сижу, ну типа напомню, да, что аккаунт не знают админы, то есть я им его не скидываю, и все шансы, которые вы здесь видите, я даю вам гарантию, ну, не могу все 100, но процентов 80, да, если в этом случае а, с ютубером одни не чекали аккаунт, ну, типа обычно это 95% гарантия, что они не смогут найти ак. ну, только если по депам. Здесь процентов 80, потому что они могли вручную акт чекнуть, но в большинстве своем это реально, это реальные шансы, и поэтому я, я переживаю, когда балик заканчивается. На аккаунте ютубера, блин, офигенный шанс, что со 100 рублей ты поднимешь себе в миллион ножей. На аккаунтах обычных людей, я сейчас сказал, да, обычных, ну, на самом деле, на аккаунты, на аккаунтах типичных юзеров, ну, типа, не ютуберов, очень сложно формулировать, это все прекрасно понимают. Кстати, высокий шанс окупа. Нифига он, не высокий, 117 рублей, я понял, 25к. Так, ну, на кейсах, что-то пока... У нас, а, у нас М-ка еще есть, но М-ка пусть лежит, ладно. Я что сейчас предлагаю, смотри, давай-ка мы сейчас сольем деньги. <с> ну как бы это смешно не было, я хочу, ну, выровнять свои шансы То есть 7к мы пуляем в, я не знаю, во сколько Ну, типа, давай в тысяч Ну за 35 Это 18%, это удар молнии, заходит отлично, мы выводим Сереги, удар молнии Не заходит тоже отлично, потому что мы, все равно обидно Потому что мы шансы немного свои бустим 17 тысяч на балансе Пятнашку я хочу, даже не пятнашку, давай пробуем десяточку Чтобы деньги в случае чего остались Ой, десяточку Зарядить, допустим, в 20... 25 тысяч. Че есть из интересного? О, опять удар молнии. Но 26 он не выведется за такую сумму. Это миллион процентов, что удар молнии за... Два... Хотя за 25 тысяч, то удар... Ну, блин, я не знаю. Блин, удар молнии это красивая вапа. Денег не так много. Ну, типа 13 тысяч. Ладно, давай пробуем 43%. Я в позорлась. Это, это реально красивая вп. То есть удар молнии это офигительная вп. Позорла, счастья, здоровья, дача, успехов. У нас все-таки 43%. Ну, и это меньше нашего депа. То есть шанс, что она зайдет... Есть! 43% спасибо зашло. 4000 на балансе. Я не знаю, на апгрейды я сейчас тебе очкую. По, по итогу, по, ну не по итогу, опять же, пока что. Главное, что идет запись. У нас есть, ой, у нас есть эмочка за 6000 и удар молнии за 26. Удар молнии, я думаю, смело можно будет забирать, но откровенно этого мало. На баллике остается 4К. Блин, но деп все равно был полтинник. То есть как-то... Ну, маловато, на самом деле, да, проблем кейс для инвесторов. Можно еще додолбить тайны, но, опять же, когда... Да я не знаю, как сейчас вообще будет вести сайт. То есть у нас удар молнии в инвентаре, да, мы ничего не уводили. У нас лежит эмочка за 6000 тысяч. Кстати, эмочку... Блин, я не знаю, типа эмка 6к, она... ее сложно будет так, если что, продать. Давай мы продадим, оставим пока что удар молнии 9к. И на оставшиеся... Давай пробуем тайны на все деньги. Ну, типа, тайный кейс не раз выдавал, и даже на вот этом аккаунте. Блин, ну, хочется какой-нибудь огненный змей в идеале. Все огненный змей А как вам такое? А как-то... Та... Ну это ну это лютейший кейс. Это реально лютейший кейс. Напиши в комментариях, что ты думаешь. Реально это шансы или нет? Ну типа, ну вот. Ну блин, ну это... Ну вот этот аккаунт все-таки э, Расправедливости для... Они реально могли чекнуть. Ну блин, ну просто... Не может быть, не может быть Такое, мы э, делали уже Сколько прокачек, раз, два, три Где-то уже, наверное, может, пятая прокачка, да, на большую сумму Ну, четвертая точно И каждую прокачку мы что-то дорогое выводим Ну, типа, это, это вообще жесткая тема и это, конечно, круто, даже если здесь Присутствует э, крутилка, да Админ, таки, оп, давай-ка мы Но это же, по факту, не для меня Ну, то есть, здесь, и как бы, я, опять же, с этого Ничего не зарабатываю, поэтому, ладно Так, треть ссылку его надо взять Слушай, у нас был полтинник, а, 6 тысяч на валике осталось. Обещал максимально сейвово. Кстати, у нас это здесь остался удар молнии. Я, я чекаю, что идет запись параллельно. А, поэтому давай из 6 200 мы сделаем ну типа десяточку. Если десяточка зайдет, выводим. Мраморный градиент. Она, кстати, может зайти. Ну то есть у нас по факту не такой большой плюс. Ну то есть, конечно, плюс 6000 а, по по этой истории. Сразу говорю, огненного змея за такую цену нет. Будет замена миллион процентов. 36 плюс это 50... А, подожди, 50... 62 тысячи плюс 12 тысяч. И плюс 6 тысяч. То есть это 6... Вот, плюс 18 кусков. Это, это вообще... Это неплохо. Это на самом деле неплохо. Можно, конечно, пойти дальше. Но опять же, какой в этом толк, блин. Ладно, попробуем за... Понятно, некорректно. А, я сумму не выбрал. Понял. Мы делаем... Сколько? Ну, давай десятку. Да, мы, по-моему, десятку и делали. Так, не соточку, а десятку. Это важно. Допустим, какие... Ну, давай вот эти ножи Что за проблема? Так, еще раз. Давай что-то другое выберем. Блин, я смотрю... Подожди, ну давай как-нибудь перчи попробуем. Ладно, допустим, вот такие. 9900. То есть здесь я максимально с его это делаю. Ну, должно зайти. А не заходит. Вот это обидно было. Ну, типа... Я думал, еще перчи. Ну, типа, блин, ну, нет, то, что сейчас есть, это гуд. То есть, плюс, плюс 12 тысяч. Можно продать или, типа, заапгрейдить, удар молнии, X 2 Но это, вот, реально, я делал а, на самой первой прокачке, я рисковал, шел до медузы. На второй прокачке была та же история, вам не понравилось. Вы сказали, выводите. Ребят, за это лайк. Я ничего не буду. Ни X 2 ни X 10 Ну, вот оно как есть. Все, выводим-то. Я обещал сейвова, но сейвова. И все, что осталось, даже, блин, ну, 6К было, я попробовал меньше, чем X 2 сделать. Не зашло. Тут вообще вины никакой нет. Плюс 12 тысяч у нас имеется. Давай-ка мы берем трейд-ссылку. Так, трейд-ссылку я сохранил. Надеюсь, это его. Да, это трейд-ссылка подписчика. Фу, подписчика, я по привычке. Огненный змей 100% будет замена. Здесь та же самая история. Блин, но ну, я думал хотя бы у Дормона. Давай посмотрим прикольное. Смотри, у него был нож. У него был нож, сейчас у подписчика ножа нет Давай какой-нибудь интересный <coughs> Я там закачался немного, извините Давай какой-нибудь интересный нож его выведем Но опять же, а, перчи, вот, давай-ка перчи возьмем Просто ножа в такой, ну, ножа крутого я тут не вижу Есть перчи, градиент, твой ну давай перчи а, Здесь, ну, опять же, забрать Заберись, а, все, найс nice. Здесь 100% будет замена, понятно, забрать Да ладно, оно выведется Такого же скина не может быть на маркете. Ну да, пламени нет. Это, это очевидно, я сейчас офигел. Окей, так, ему нужен ножик. Ему нужен ножик. Единственное... Ну, даже опять нет, да, в замене? Я не знаю, что выбрать. Можно еще перчи взять. Давай перчи, ладно, чел, ножик сам уже. Хотя гамма... гамма но гамма не стоит 20, 28 тысяч. Ну, типа, откровенно. Есть перчи. Во, я подписчику в прошлый раз такие же выводил. Типа, либо полигон, либо вот эти перчи. А, ну тут 4000 на балик. Мне нам это не интересно. Я хочу все-таки вывести то, что есть. Удар тигра. Всего 100 рублей на баланс. Давай заберем. Ну, я не думаю, что они будут дорогие, но тем не менее. Перчатки вроде бы как крутые. Давай забираем. Но, блин, пламени не было. Это, это было очевидно. Если появилось, это было бы очень круто. На балансе 2500. Давай еще попробуем что-нибудь заапгрейдить. Так, апгрейды. А, баланс. Блин, хотелось бы. Давай пробуем ножик. От 4. Э, четырёх... Ребят, все его. Все на ваших глазах, все с его... Ну, типа, ножа крутого тут нет за такую сумму. Типа, вороненная сталь, сажа, ну тут ничего особо интересного. Ультрафиолет. Ну, типа, мэйби какой-нибудь ультрафиолет. Блин, но дальше дорого, я боюсь, что оно может не зайти. Ну, типа, блин, ультрафиолет какой-нибудь. Хотя бы, хотя бы ультрафиолет. Тычковый? ну, блин, мне ультрафиолет отсюда больше всего прикалывает. Либо домаская сталь, либо ультрафиолет попробовать. Блин, из интересного пыльник. Во, пыльник есть. Не знаю, кому как, мне пыльник нравится. Поэтому я делаю пыльник. Тем более, блин, ну шанс даже не полтинник. Да в позу орла, надеюсь А, опять, так, тут, короче, есть прикол Надо сумму уменьшать, как я уже это заметил В общем, ножа нет Если будет нож, это будет вообще отлично И это уже будет плюс Вот это уже будет ощутимо Давай, поза орла счастья Зашло, Зашло! ножик хоть дешевый, но ножик есть Выводим, все, все <с> Ребят, напомню, что ссылка на этот проект Будет находиться в прикрепе Так, э -э забрать Давай, пыльник, не замену, пыльник. Да, елки-палки. Ну, замена опять. Ну давай уже ночную полосу. Ладно, хоть что-нибудь. Забрать. Блин, я пыльник хотел. Опять замена, блин. Давай вулк... О, вулкан, кстати. Офигенная тема. Дай мне вулкан. Опять замена, блин. Сколько мы это будем менять? Наклейку я не вижу смысла водить. Ну ладно, отказаться от замены. Да, давайте перчатки заберем. Так, перчатки только что принял. Сейчас решим с ножиком и уже чекнем все цены. В общем, не хочет почему-то. Ладно, будем, короче, пробовать апгрейдить. Не захотел вд нам нож, поэтому... Ну, давай будем пробовать апгрейд делать. Опять же, максимально сейвово. Э, давай попробуем до x2, допустим, от 7500. Но я хочу какой-нибудь нож. Кстати, легенды офигительный нож есть. Дальше патина, ультрафиолет опять же. Ну, блин, легенды пока фаворит во всей этой истории. Не, легенды все-таки, зуб тигры, ну, блин, легенды явно... Опа, тычки легенды, вот это красота, вот это вообще красота, 45%. Я уйду, я уйду, и вот, типа, если заходит, это что у нас получается? Двенашка, этот 8 тысяч плюс 20 тысяч, 50 есть. Это будет будет это почти плюс 50% от депа. Найс, зашло! 8К! Прекрасно! Ну вот, не хотел, да, выдавать нам пыльник? Ну, теперь будь любезен, вот это выдавай. Забрать. Лишь бы без замены, пожалуйста. Я хочу именно эти ножи, а не офи... Найс! Все! Зам... А, вы не видите! Вы и завепки не видите, блин! Во, во, во, во, во, во! Вот они! Во, во, Блин, где они? Вот, вот они! Надо тыкать, по потыкать в них. Вот, надеемся, что сейчас продавец их отправит. Вот, вот они, вот они, вот они. Все, кайф! Блин, ну это, это реально офигительная прокачка. В общем, смотрим, что сейчас по ценам а, в стиме после того, как Ножи, надеюсь, придут, ну, типа, бывает разные, На маркете могут просто не отправиться Пожалуйста, ребята, пожалуйста Только что принял обмен ножи По итогу, чекаем прайсы 8.50 тысяча рублей Есть! Это Получается уже 49 Кусков, 49 плюс 27, либо я ошибаюсь, либо Это, с... это 70 с лишним тысяч рублей Ребят, мы только что прокачали Этого человека на 70 с лишним к. Удар тигра поношенный. Градиент. Это реально, ну, получился крутой ролик. Мы сейчас будем созваниваться с ютубером Котейка, Серега. Ребят, влепите лайк и реально, дроп Напишите в комментариях спасибо ребятам и пожалуйста, заюзайте этот промик на барабан. Просто, чтобы они увидели активность, что... Дальше вот, вот видите, да, к чему все пришло. За несколько роликов с вашей поддержкой вот теперь, что мы выводим уже. Нам 50 тысяч скинули на прокачку. Дальше будет так, до сотки дойдем. И реально это будет интереснее. Поэтому спасибо парням с проекта, админам, редакторам, модером, не знаю. Вот, что получилось забрать. Реально, плюс 50% от депо. То есть, здесь больше, наверное, чем 25 тысяч по итогу мы окупились. Это офигительно. Это просто красота. Звоним Сереге, я хочу видеть реакцию. Все-таки прокачан байт человек, ставили не зря. Ребят, поддержите лайком. Вот это остается Сергею. Блин, не мне, реально, не мне. Ни копейки не забрал. Я хотел бы хоть ножи забрать вот эти, Ты то было бы приятно. Короче, ладно, звоним Сереге. Так, ребят, звоним Сергею. Хочу уже увидеть его реакцию. Так, Серёг, еще раз привет. Привет. У меня к тебе самый главный вопрос. Ты не заходил на свой Steam? Нет, не заходил еще. Вот у тебя угнали скины, да, пару дней назад? Да. Зачем ты два раза наступаешь на одни и те же грабли? Да я не знаю, я. я просто повелся. Ну а сейчас ты повелся на меня? А сейчас, ну я провел э, твою учетную запись ВК там, ну. Ну я что же? Тоже все нормально. Мог тебя кинуть. Да не, я тебе доверяю. У тебя есть друзья, э, которых я, ну, знаю через YouTube, тот же. Я на страничке ВКонтакте много людей. Я мог тебя кинуть. Не, не, не. Ладно. Я знал. У меня такой вопрос. Я увидел, что ролик у тебя вышел 26 числа. Скажи, пожалуйста, когда это все произошло? Мне интересно. Это произошло, получается, 25. Я на следующий день записал уже ролик. Ну там, сейчас наверное, расстроен был. Ты еще эмоций? Да. Так, ну что, давай начнем. Сначала зайди, пожалуйста, на свой профиль, не в инвентаре, а именно в профиль. А ты понял, куда ты попал вообще? сейчас? Кстати. Вообще нет. Вообще не понял, да? Если ты не понимаешь, значит произойдет. Ладно, зайди к себе в профиль сначала. Зашел. Что там написано? А Пока ничего. Ну как? Ну нет, ну типа Steam-профиль, там вот сверху должно быть написано, где у тебя были ссылки, и точнее есть ссылки на YouTube и так далее. А, все, я вижу. Что то написано? Прокачен. Так, что это такое? Давай я с этого. Я попал в прокачку. Поздравляю, Сергей, мы попали в прокачку. Ну что, заходи в инвентарь. Всего большое. Я думаю, что тянуть. Да наш Брат, спасибо тебе огромное. На сколько там денег примерно? 41, 27 и 8. Боже, брат, спасибо тебе огромное. Ну, на самом деле, спасибо алгоритму YouTube, они вчера показали ролик. Я, да. я вчера записал прокачку, и она mm -hmm. там минимум через неделю. Я вчера увидел ролик и такой думаю, ну просто у меня была такая ситуация, я захотел как-то поднять настроение. Вот, и решил сделать это вот так. Ну Огромное еще... спасибо тебе, бро. Сайт под названием WillDrop выдал деньги, чтобы тебе прокачать аккаунт. Я им скинул твой ролик, они посмотрели и сказали, давай мы сделаем это на 50 тысяч. Мы закинули 50 тысяч на твой аккаунт и выбили вот это. У меня просто нет слов. <свят> <свят> вот, ну, думаю, здесь ничего говорить не надо. Тебе огромное спасибо. Не... Я хочу тебе сказать, не сдавайся, у тебя реально крутой контент. По крайней мере, вот тот. Спасибо. Я пос посмотрел один ролик, да, где ты <свят> рассказывал, мне очень понравилось. Я, блин, в увлеченной с аудитории, да, есть такой параметр, грубо говоря. Mm -hmm, Я был увлечен да. в ролик. Это реально было круто, это было офигенно. По поводу того, что у тебя скины угнали, не переживай, но ну, больше не поведешься. Главное, вот эти не потеряй, пожалуйста. Хорошо. Обещаю. Ну и в принципе на этом все. Если есть что сказать на моем канале, пожалуйста. Ребят, подписывайтесь на канал Человеда, это просто легенда. Которая помогает людям, у которых угнали. Скины или как-то по-другому их за ли это человек за большой буквы. И еще такой вопрос, я, ну, просто здесь уже традиция в этой рубрике, я всегда uh -huh. подписчикам, и тебе в том числе задам. Вопрос, знаю ли я тебя в личной жизни, в реальной жизни, публично личной, в реальной, в реальной. Нет, нет. То есть это не постанова. Это не постанова. Вот еще раз, всем разоблачить, вы помните идти, это не постанова. Вот. Да. Спасибо еще раз огромное, Сергей, спасибо вам за просмотр. Тебе огромное спасибо, бро. Так, я забыл, забыл спросить, тоже вопрос. Сколько тебе лет? 17. Вот, я просто тоже всегда спрашиваю. Ну, ну все, сейчас на <связать> части. Ну что, мужики, я, честно, не было мысли, вчера, когда я записывал прокачку подписчика, на 20к я не думал что я запишу ее на следующий день еще одну но тем не менее я надеюсь что тот ролик набрал также просмотров и этот наберет также и просмотров и лайков мы не сказать что мы сделали какое-то супер благое дело но тем не менее мы подняли настроение человеку я в миллионный раз повторюсь как я говорил в предыдущем видосе у меня угоняли скины я прекрасно понимаю эти эмоции и ощущения именно вот в тот момент когда ты понимаешь что все у тебя забрали твои деньги. Я это как никто другой знаю. И увидев этот ролик, еще раз повторюсь, я ну, первая мысль, которая мне пришла в голову, просто, блин, они а взять бы человека в прокачку. Поэтому, ребят, спасибо не мне, спасибо вам, что вы эту рубрику поддерживаете, что вы переходите по ссылке на спонсора, и еще раз попрошу прокрутить как минимум барабан, это будет очень круто с вашей стороны, если вы это сделаете. Поставите, конечно, лайк этому ролику и подпишитесь на канал, если вы тут впервые. Это не моя заслуга, это ваша заслуга. Можно долго раздражаться, заводить слюни соплю, но по факту говорю как есть. Если бы вы меня не смотрели этого канала и таких рубрик э, не было бы вообще. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр, за какое-то можно сказать содействие, продвижение роликов топ. И если у вас есть возможность, можете вообще этот ролик другу скинуть, сказать, смотри, что чел делает, мне будет тоже приятно. Всем спасибо, увидимся в новых прокачках. И сейчас, э, кстати, мне стыдно, я не завершил свой проект с прокачками. Кто помнит, у меня было, типа, даю 5 минут 2000, я не завершил, у меня, ребята, вот Борис сидят. Я не, просто не могу, я делаю прокачки на 20 тысяч, но я думаю, что оставшихся ребят мы прокачаем. Но это будет, типа, не 40, это будет, типа, ну, 10 там, тысяч рублей, где-то так. Потому что я, э, ну, типа, там рубрика, была идея, что в конце победитель получает 20к на прокачку. 20к это уже мало, делать прокачку на 40к, но я делаю это рандомно уже. Вот, поэтому, наверное, все же тех людей, которые я уже отобрал, я их прокачаю на 10к, это все будет в одном ролике. Это, это будет прикольно. В одном ролике несколько человек Еще раз спасибо за поддержку, сильно затянули концовку Серега, тебе привет, не переживай Мы тебя поддержали И ссылочка на, на ролик Сереги будет в описании, кому интересно Спасибо, всем пока, до новых встреч Сделали доброе дело